Весь место. Макс, да. Не, далеко. Они низко, но далеко. Приготовились. Не, не, не, не, не, не. Одинца будем забирать. Да, пусть. Место. Есть. Она Ай, молодец, вись ко мне, шерик, вис ко мне, шерик на место, вис ко мне, сыт. Ой, не достаю, дай, дай, на место. Под нами появляется... Они сейчас да, справа чуть-чуть развернуться и справа будут заходить. Все, готовимся. А? Ну немножко да, приготовились. огонь а еще один выбили кто-то бля гусь убегает там нет лист а порт иди сюда ко мне ко мне молодец иди ищи. это тетерев это не гуси журавли Ты чё все, вист нашел того гуся. Вист ко мне, ко мне, ко мне! Дай, дай на место. Одиночку забираем. Да, сейчас он чуть подвернет. забираем да. место место ух ты або но и гусь и гусь дает ко мне ко мне дай Молодец. На месте. Шерринет!